Вот так выглядит петля глиссона. Она очень мягкая. Когда одеваешь, тянется именно затылок. То есть челюсть не передавливает. Но все равно я рекомендую, когда вы занимаетесь, брать еще каплу взять. Чтобы зубы все равно сдавливаются, чтобы не нарушить никак. Вот С двух сторон липучка, мягкая стропа. Все, сейчас будем заниматься. Вот так одевается петля глиссона. И вот за эту петлю, Прицепляемся и начинаем постепенно, потихонечку приседать, создавать легкую нагрузку. Можно в самом начале, ну и все в принципе, и постепенно увеличиваем нагрузку. В самом начале можно присесть на таблеточку, чтобы легкое натяжение создавалось. И постепенно, постепенно, постепенно чувствуете, что разблокируется у вас встает на место, боль уходит. Грудное дело, постепенно можно до крестца все протянуть.